В чем момент? Здесь человек ничем не отличается от того, каким он должен быть там. Просто проблема в том, что нужно пройти через кучу искусственных упражнений, чтобы стать нормальным здесь. Вот так люди устроены. Потому что здесь, понятно, когда у Гандапаса написано, там, главный совет, как себя вести перед аудиторией, ведите себя естественно. Но для меня, естественно, перед аудиторией расплакаться и убежать домой, как можно скорее, у меня там тепло и хорошо, да? поиграю в лего с детками, а здесь мне совсем не, не, не хорошо и не тепло. Поэтому это неестественно. Для, для человека, человечества вообще, в целом, выступать здесь, это неестественно пока. Мы очень мало веков выступаем друг перед другом, причем так массово. Поэтому здесь человек себя ведет неестественно, и нужно привыкнуть к себе здесь, чтобы стать таким же нормальным, как ты, как, каким я являюсь. Руки, чтобы были мои, да, а какие-то искусственные, чтобы глаза были мои, как я в жизни общаюсь, так же стал общаться здесь. Чтобы голос мой включился, природный, просто он не зажимался из-за страха, вот и все. Мы для этого здесь собрались.